Здравствуйте. На телеканале Енисей программа «Есть мнение» и я, Алексей Додатка. Воскресное утро стало неприятным сюрпризом для десятков автовладельцев с улицы Алексеева. Они обнаружили, что шины их автомобилей порезаны. Сегодня с экспертами обсудим два из русских вопроса. Кто виноват и что делать для того, чтобы обстановка с парковкой личных автомобилей оказалась нормальной? Итак, сегодня в нашей студии эксперты Александр Кропачинский, президент Союза строителей Красноярского края, Егор Фролов, координатор Всероссийской Федерации Автовладельцев, адвокат Андрея Ситров и председатель Совета дома Лидия Ликова. Первый вопрос, наверное, ко всем. От кого зависит и кто ответственен за э, ситуацию с парковкой во дворах? Может, Начнем да, с вас, Александр. Ну давайте, на самом деле очень правильный вопрос, и очень правильный первый вопрос, что давайте э, определимся все-таки, чья обязанность э, припарковать автомобиль таким образом, чтобы он не мешал другим жителям дома, другим участникам э, движения. Вы далее. уже намекаете, что это обязанность собственника автомобиля. Безусловно. Ну давайте пример я вам другой приведу. Есть вещи сезонного пользования. Это зимние резины, например. Это лыжи, это велосипеды и так далее. Где их хранит гражданин? Он сам заботится о том, чтобы найти место хранения для своей личной вещи. Боюсь, что это не всегда связано с его гражданской позицией. Скорее просто шины потерять легче, чем потерять весь автомобиль. Но автомобиль... Егор, я... а вы согласны с этой точкой зрения? Ну, -то, не не в полной мере, потому что ну, на сегодняшний момент у нас в первую очередь и культура не была воспитана у автовладельцев, как все-таки правильно парковаться. Ведь буквально в прошлом году выросло количество ДТП с наездом на пешеходов, а тем более еще и на детей во дворах. После того, как мы мы все собрались совместно с ГИБДД, провели, подтверждаете точку зрения, Александр. провели круглый стол и выяснили, что ни один двор с точки зрения безопасности не предназначен для парковки, а именно это отсутствие разметки, это отсутствие пешеходных переходов от, грубо говоря, от тротуара или от подъезда до детской дворовой площадки, это отсутствие Но ограничений. Ведь это возможно сделать. Это возможно Синие сделать... какая а, разметка у нас в Подождите, мы говорим а, а, только... о а мы вас, мы давно... про Зиму и жители живут там только зимой, они живут летом. Вот живут летом. То есть летом. летом люди привыкли, летом, да, где находится, да, организовать нормальные парковочные подъезда. площадки, То ведь дома же Надо разные. есть газоны разметку. перед домами, а есть сразу выход совершенно на верно. Это двор. же не от жителей зависит, а от застройщика. Каждый двор, изначально, Подождите. старом фонде. Так ваша которых... точка зрения. Кто ответственен прежде всего за порядок с машинами во дворах? Ну, конечно, сам автовладелец. Как за лыжи, как говорили, ответственно увести их зимой из кухни, чтобы они не стояли. Также он должен припарковать не на газона, аккуратно, чтобы не мешать другим. Спасибо, Андрей. А закон регулирует этот вопрос? Здесь непонятного гораздо больше, чем понятного. То есть у нас вот на настоящий момент даже четкого понятия, что такое, что такое стоянка, что такое там парковка. Вот в одном написано у нас нормативном акте так, в другом угу. по-другому. Давайте для наших телезрителей э, коротко ответим. Парковать автомобиль и хранить автомобиль во дворе многоквартирного дома по закону можно или нельзя, если не стоит знаков парковки? Если не стоит знаков парковки, то не запрещено у нас парковать автомобиль но и специального регламента, который бы это разрешал и определял порядок размещения транспортных средств в жилой зоне, у нас тоже нет. Но раз не запрещено, значит разрешено. Значит разрешено, абсолютно верно. Егор, я вот вас прервал, когда угу. вы говорили о том, что автовладельцы не всегда имеют физическую возможность соблюдать эти требования. К сожалению, да, старая застройка этого не позволяет. Плюс неубранные дворы не регламентируют, где у нас газонная часть, а где бордюр, где проезжая часть. Потому что даже сотрудники ГИБДД не имеют сейчас, и правильно отметили, с точки зрения юридических каких-то возможностей повлиять на неправильную парковку во дворе, потому что никакой компетенции во дворе они на сегодняшний момент не имеют. Не имеют рычагов воздействия на управляющие компании. Потому что двор – это определенная граница, в которой к сожалению на сегодняшний момент могут только регулировать свои правовые отношения только сами жители. Правила дорожного движения распространяются В данном случае у нас не совсем Всем, наверное как бы правы вы. Дело в том, что у нас дворы являются прилегающей территорией. У нас а то, что происходит на прилегающей территории, регулируется в соответствии с правилами дорожного движения. Александр, вот к вам вопрос, как, как специалист, вы считаете, как должно быть в целом городское пространство организовано, чтобы вот эту коллизию да, интересы жителей, пешеходов, возможность для автовладельцев, которые, собственно, тоже жители этих домов, размещать там автомобили, ну, была решена? Но давайте я все-таки вернусь к юридическим нормам, хотя я не юрист. Я коллегам напомню о том, что если мы говорим о парковке во дворах, то территория внутри дворовая, дворовая внутри домовая – это собственность жителей дома. И для того, чтобы использовать общедолевое имущество, вообще-то нужно согласие 100% или 75% – поправьте меня, жителей дома. Поэтому для того, чтобы там парковать автомобили, или я свою терминологию перейду, хранить свою личную вещь кому-то, я, он должен спросить э, согласие всех остальных жителей дома. Поэтому... Не согласен, опять же, не согласен. Дело в том, что у нас этот вопрос, про который вот вы сейчас подняли, да, он относится к организации именно парковок и автостоянок. Но, как я уже говорил, у нас во дворах имеются проезжие части, и в соответствии с правилами дорожного движения, если нет запрещающих знаков, любой автомобилист имеет право с правой стороны в крайнем ряду припарковать свое транспортное средство, при этом у нас там не ограничено время его нахождения, у нас в правилах этого нет. Даже если соответственно, знак, никто его не Здесь, в данном случае, если мы говорим о том, что человек припарковал свое транспортное средство во дворе на месте, которое не обозначено в соответствии у нас, опять же, с правилами дорожного движения, как знак парковки, да, никак оно не определено, то в данном случае это будет, опять же, просто термин «стоянка свыше пяти минут». Все, можно, правилами предусмотрено, разрешено. И все-таки давайте я с вами поспорю. Давай. Если территория принадлежит дому, Соответственно, как я сейчас говорю жителям дома, то не вправе принять решение о запрете въезда транспортных средств на территорию. Они правы. Что успешно делается во всех наших проектах, которые мы реализуем. Которые новые Таким дома. образом, туда просто запрещен въезд. Да, Но жители все своем не принимают это въезд а основном... техники, естественно, обслуживающие, мусорные машины. Понятно, что это оперативно и так далее, и так далее, и так далее. Но в одном из э, проектов, например уже жители потребовали, чтобы даже личные автомобили не заезжали и мебель завозят на, ручных, на ручных тележках. Это ну, про вы про, про новый фонд говорите, да, я правильно понимаю? Конечно. Про вновь в строительство. Да, да конечно, конечно, конечно. То есть, как я понимаю ситуацию, так не все. как я понимаю ситуацию, жители, в принципе, на своей земле могут установить правила Безусловно. разрешения автомобилей. Решение, но, если решение, но если они так. это не сделали, то там мы руководствуемся правила, правилами дорожного движения. Дорожного да? движения. Да? Лидия, а как в вашем дворе решен вопрос парковки личного автотранспорта? Дворе на данном этапе пока все спокойно, потому что двор мы огородили в 2008 году. Мы были самые первые, кто в городе сделал шлагбаумы. У вас большой дом. У нас пять домов. У нас закольцованные на дома. На сегодняшний момент у вас и двор, двор, а и двор огорожен шлагбаумами. Да, двор закольцован. Ну, Сегодня Это по но, сути продолжение той сегодняш... же ситуации. Но это на сегодняшний день она как бы проблема решена, потому что более-менее машин и людей хватает места. Но ведь пенсионеры Старый фонд подразумевает под собой пенсионеров. Они уходят из жизни. И на их место поселяется молодой. И молодая. И на семью идет не одна, а две машины. То есть рано или поздно это будет... также. же люди любят такой так... все-таки способ. Самом... То есть полностью ограничить въезд во двор. На Только самом... для жителей. Сейчас, сейчас жителей... сейчас есть еще и требования, которые должны быть открываться для всех спецслужб. И э, я, это я открывается, как у нас стоит GSM-модуль. Физически, как у Физически это у нас стоит GSM-модуль, в который в базу влит в пожарная охрана. Ну, Без проблем подъезжают, пожар, пожарники звонят в свою подстанцию, говорят, мы на месте, им открывается А это решали жильцы, жильцы, это решало ТСЖ, то жильцы, это только, только в общем только вор, вор да. жильцов такое решение принимаете. Трудно было собирать такое, принимать такое решение? Как, людьми... как позиция у людей? Все-таки скорее О, за то, чтобы закрыться? Так как мы были первые в 2008 году, то было очень сложно. Люди говорили, зачем нам, что это, для чего, Тут устраивайте нам зону закрытую. В итоге, после того, как все поняли, насколько стало спокойней, все довольны, и практика показала, как весь город стал закрываться после нас. А у вас дом расположен где? Центр города. Это центр старая застройка? Это старая застройка. И как обстояли дела во дворе до того, как вы приняли это решение? Ну, люди все, у кого были свои автомобили, ставили машины за три квартала, потому что все организации стояли у нас во дворах. И мы но, потом за ними. но вот все-таки я вернусь к своему вопросу. Да, мы все время крутимся вокруг того, а как же все-таки должен организован быть город. У автовладельца должна быть обязанность иметь место хранения своего автомобиля. А может быть, Вы, не, вы, купите за Минуточку. Минуточку. вы не купите автомобиль. Люди в в вы не купите автомобиль в Сингапуре, если вы не представите документ на право Обладание соответствующим параметром. Ну, значит, да, там, там изначально там, были там такие правила и законы. не надо сравнивать что с Что мешает сегодня принять этот закон? Подождите, а где, где построить, где построить а людям, людям дорожи для автомобиля. хранения своего автомобиля? А это... На Миллиановском поле? И мы, допустим, должны в 5 утра вставать или вообще там ночевать. Еще раз говорю. Для того, чтобы взять свой автомобиль. Еще раз говорю. Автомобиль – это ваше личное имущество. Согласна. Почему это должно заботить? Почему То должно заботить администрацию города? я не знаю, там, застройщика, Можно, еще какие-то организации, и, и где добавлю. вам хранить свое личное Нет, место. строительство домов, почему? это социально значимое действие. Стро, строят дома у нас для того, что, что это делают только у нас для того, чтобы у нас застройщик выгоду получил? Нет, наверное. У нас это делают для того, чтобы город стал больше, красивее, благоустроеннее. Это значит социально значимое мероприятие. Так вот, давайте, может быть, не будем здесь лоббировать интересы застройщиков, бизнесменов, тире, а все-таки про Лобруем интересы простых жителей. То есть, если застройщик у нас. Не должны на 100 квартир. Будьте любезны обеспечить парковку подземную, надземную, так, без так. разницы. Так. На 200 мест. Отлично. Мы же не говорим о вас конкретно, как о застройщиках так... другие, которые не Знаете, сколько сильно. Ну, во-первых, вы юрист. Вы прекрасно знаете, что существует закон об акционерных обществах, ну и других количествах структурах. Задача любой коммерческой структуры. Какая? Одна единственная. Получите с этого дома 15%, процентов, как принято в Сингапуре, в Соединенных Штатах, а не 350, как вами, принято у нас в России. Но, не за... будем дискутировать. 15, здесь, наверное, не 25. стоит взывать к ответственности бизнеса. Бизнес заработает столько, сколько Но. может. Может быть, власть должна создать вот, только хотел Ровно. сказать. Еще, еще в 2015 году Вопрос. говорили о градостроительной политике. Не как вы привели пример там, на 100 квартир, 200 парковочных мест, но хотя бы на 100 квартир, 100 парковочных мест. Тогда это хорошо, какое удовольствие тогда это удовольствие Эдхамшу Крич сказал, ну тогда и себестоимость квартир подорожает. А все-таки, Александр, а можно сделать строительство парковок интересным и выгодным для бизнеса? Или при каких условиях создание инфраструктуры для хранения автомобиля станет привлекательным Конечно для бизнеса? Конечно, можно. Давайте я все-таки вернусь на, на, на полшага назад. Я могу строить и 100 парковок на 100 э -э, квартир, я могу построить 200 и 300. Но для этого должен быть выпущен соответствующий закон, нормативный документ. Согласен. Например, да, согласен. Но теперь давайте дальше. Я построил на 100 квартир 100 парковочных мест. Мне их продавать или выдавать к, к каждой квартире? А выкупит ли человек тогда такая модель? Принялись. Может вот быть, сдавать в Тогда Для них, а это, наверное, процентов 30 сегодня нашего населения, ну, неважно, не поправьте меня, но это не 2, не 3, не 5 процентов. То есть тогда на их квадратный метр ложится себестоимость в угоду обеспечения двух третей населения парковками. Это справедливо? Нет. Поэтому возвращаюсь к первому тезису. Обязанность хранить свой автомобиль лежит на его собственнике. Если не может собственник позволить, не перебивайте. Никто если не, не может позволить себе купить парковочное место, не стоит оно в некоторых автомобиль. странах дороже автомобиля, то не стоит покупать автомобиль. Все. Теперь еще. Странная логика. Очень простая здесь логика. Данный, здесь давайте, давайте немножко к тезисам. В Советском Союзе у нас э, бытовало такое мнение, что автомобиль – это роскошь. Потом мы начали, помните лозунг, автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. Mm -hmm. Так вот сейчас мы вернулись к ситуации, когда автомобиль в городе – это опять стало роскошь. И не потому, что его дорого содержать. Стоит 3 копейки биушная и пошка 10-15 летней давности. Не так дорого стоит бензин у нас, как бы ни говорили. Да, Техническая обслуживание и все остальное. А вот его хранение стоит очень дорого, если мы будем к этому идти. Если мы примем такой закон. Совершенно верно. Поэтому часть людей просто не смогут иметь автомобили. Это не... Та необходимость, без которой человек не может быть. А вам не жить? кажется, что в Сибири, например, это необходимо? Да. Нет, не кажется. Так а а это еще как будет больше да, превалирование между богатыми людьми. Вы как часто на велосипеде ездите? Или самокатом? Вообще вы, не вы приехали на общественном Во транспорте сюда? Вот Пусть сейчас. Давайте. Сейчас очень много работает в связи с ковидной ситуацией. Я, по нет, я понимаю, Минуть. что вы можете Минуть. себе позволить. Я такого. не И боюсь говорить это вслух. На автомобилях будут ездить те люди, я только что это искал, которые могут себе это позволить. Понимаете, то есть, я вас, за 40, то есть, я дальше, за 40 лет деятельности, деятельности. Нет, не Видимо, будет. Ну, скажем так, да. заработал определенный доход, который позволяет мне. Но ну, я приводил пример. Если я сегодня за автомобиль плачу в среднем 5-6 тысяч в сутки, за амортизацию водителя, бензин и все, все, все, все, я езжу на автомобиле. Если мне это будет стоить 20 тысяч в сутки, я буду ездить на такси. Понимаете? Вопрос уровня э, дохода и затрат который я могу потратить, позволить себе комфортное все, передвижение. Все, да, передвижение. Это верно. Это верно. Абсолютно правильно. Вы говорите, говорить. но есть одно... Но. Же всю Хотелось население. бы обратить внимание просто вот к разговору о парковках, оплатных, которые, как вы помните, у нас как-то была идея значит у городских властей организовать и при этом предлагалось автомобилистам. Вы вроде того, что транспортные средства свои, свои оставляете где-то там за, пределом, э, за пределами города и вам будут выдавать талончик, и вы вот по этому талончику на общественном транспорте катайтесь. Вот но что-то бы... я не обратил, обратил внимание, что у нас отцы города наши когда им нужно дойти от администрации до театра оперы и балета что они едут на автомобиле. Для того, чтобы было понятие социальной справедливости и равенства, нужно его обеспечивать. Мы выбираем себе такие руководящие органы, которые бы нам это социальное равенство могли обеспечить. А не, дело не в том, что у нас этот человек может себе позволить содержать автомобиль, он, вернее, он может его купить, но содержать он его не может. А почему? Ну, потому что, вы знаете, если мы будем а, строить еще и парковки, у нас бедные наши вот застройщики, они же бедные у нас же, да? Вы обратно нас приглашаете в социализм и коммунизм? Но о каком социальном режиме можно в, в данной ситуации? Нет, вы нет, против социального, социального вы не равенства без автомобиля дышать? Нет. Вы не можете без автомобиля сходить в магазин? Я не Вы не можете без автомобиля? Вот именно, что в магазин можно сходить. Поехать. Она да, а на дачу? А здесь еще какой-то санатурный ребенок? На тот же остров, с туда? ребенком, с каляшкой. У нас есть общественный туда? транспорт, вызовите такси. В... в общественный транспорт буквально вот недавно показывали, что туда люди не помещаются, потому что нужное количество общественного вот. транспорта. А вот, вот. сейчас это... люди опасаются общественного транспорта. Коллеги, здесь в каляринной ситуации. Давайте не будем о ней забывать. Это уже другая проблема. Это не другая проблема. Давайте тогда будем рассматривать комплексы этим проблемы. Они говорят, это том, что... Ровно э... об этом я всегда и говорю. Что, естественно, ограничение передвижения на личном автомобиле нужно обязательно запараллеливать с улучшением, расширением маршрутов, количества. Вот. Безу... Вот, вот при таком условии Вы, я возьмите, даже возражать не возьмите буду. Возьмите мои выступления любые дискуссии, только параллельно. Только параллельно с общественным транспортом. Ну, мы сейчас о чем говорим? автобус два мешка цемента не возьму, чтобы довести его до огорода. Значит, вы вызовете грузовое такси, «Газели» или что-то еще. У меня Нет, этот вопрос, цемент не 4 раза дороже. Егор, абсолютно. а вот все-таки вопрос вам. Может ага. быть, автомобилисты видят такой город своей мечты? Как должна выглядеть инфраструктура удобная и для пешеходов, и для автомобилистов? Вот если мы э, говорим на сегодняшний момент про дворы, то хотя бы обозначить парковочные места разметкой. Хотя бы разметкой обозначить обозначить места для перехода от тротуара до дворовой площадки. Хотя бы обозначить места там, где должна, где может встать любая спецтехника. Если у нас будет налажена коммуникация между безопасностью автотранспорта, как он правильно будет стоять, безопасно, то и безопасность пешеходов тоже будет учтена. Давайте обсудим еще одну тему. А как бороться с э, грубыми нарушителями? Вот одна из версий того эпизода, с которого мы начали разговор, да, когда ночью порезали там больше, чем 10 автомобилей, связано с тем, что эти машины просто достали всех своей неправильной парковкой. А может быть, как как этого? Как бороться, может, если быть. машина припаркована на газоне, если машина припаркована на детской площадке? Но что делать газоне, жителям? Вы что делаете? Же, на газоне, естественно, нельзя, потому что это можно зафиксировать. Естественно, нельзя. А если это зафиксировать. Ну, вот тоже здесь вопросы. У нас есть случаи в территориях дело. края, где оборудуются э, такие самозахватом парковки под больше грузные спецтехнику. Когда такая, приезжайте, наймите здесь там воровайку. Вот стоит воровайка на чьей-то муниципальной или чьей-то земли. Как действовать здесь? Есть, опять же, собственно говоря, правила дорожного движения, в которых предусмотрено о том, что запрещено остановка и стоянка таким образом, чтобы создавать помехи другим участникам дорожного движения. То есть, соответственно, если у нас транспорт... Не создает. Пустырь. Но этот пустырь чей-то? А на нем, например, размещается незаконная парковка – или стоянка грузового ну, автотранспорта. это как транспорта. в северном в районе э, Ледового дворца. Как, в свое где, время, да, была да. такая. А у меня вопрос такой: а если они никому не мешают, зачем, с ними, продолжу, зачем с ними бороться? Просто, Я вот не совсем и... понимаю. Просто просто подкуриваются. Подкуриваются. Нет, они, они, свои они стояли, во-первых, на дублере, постоянно с них текло масло, там ходят дети, родители. Коллеги, это очень сильно всех напрягало. Коллеги, зачем мы с вами обсуждаем даже не второстепенные, а проблемы третьего уровня? Давайте еще раз к базе. Вот в геометрии есть аксиомы и теоремы. Вот аксиома, например, да, что через две точки можно провести прямую, при этом только одну. Все помните со школы? А теперь давайте простую вещь. Количество жителей в городе, обеспеченность автомобилями, необходимость квадратных метров на один автомобиль, примерно 25 квадратных метров для парковки. Согласен? Умножьте, а дальше площадь улично дорожной сети города Красноярска. Только я вас уверяю, Площадь необходимая для парковки этих автомобилей больше площади улично-дорожной сети. Отсюда я теорему доказываю геометрическую. Если вы припаркуете все автомобили на нашей улично-дорожной сети, о чем мы сейчас обсуждаем, то ездить уже будет нельзя никому. Поэтому а, ну, для хранения своего а, а давайте автомобиля более трехмерно все-таки будем Подождите, мы, чтобы Поэтому, что поэтому, для, хранения, парков... поэтому не... для хранения своего автомобиля каждый обязан это место себе создать. За определенные деньги, если это в деревне, если это поле рядом или где-то на окраине города, это стоит одна цена. Если вы въезжаете в дом в центре города, это другая цена и так далее, так далее, так далее. Я все-таки вас призываю как-то не пытаться забыть законы, еще раз говорю, там физики, геометрии и так далее, и рассуждать уже о правилах. Поэтому нужно, вот принять закон, а, конечно, пока... нужно принять закон, нужно обязывающий автовладельца иметь место хранения. Причем, смотрите, да, сегодня есть. Ваш закон отопичен, потому что ни одна бабушка или дедушка имеет даже маленький запорожец, который им во благо, чтобы съездить морковку посадить и себе обеспечить да. хоть какую-то старость, да, свою. Сколько таких бабушек, дедушек в городе Да, да много, и ну сколько, ну Вы можете не видеть их, много. сколько? Давайте в, а стало сколько Давайте в бюджете города. Определим такую статью для этих социальных групп. Мы же для маломобильных групп создаем места. Подождите, к ним будет отдельно кто-то приезжает. Пока, пока бюджет... Они будут бюджет, свой запорожец маленький парковать местах, да, пока у нас... Как не сегодня нет. это а сделано для маломобильных групп. Ну, а давайте. не Александр, а давайте к геометрии а считаю, да, Почему давайте. не взлетел проект многоуровневых парковок? Потому что государство своим каким-то нормативно-распорядительным документом, законом, я не знаю, подзаконным актом, не обязало владельца автомобиля иметь к нему парковочное место. Не надо уговаривать застройщиков строить парковки. Вы обижите владельцев автомобилей иметь парковочное место, я дом не построю, я жилой многоквартирный. Если вам не выгодно строить, не стройте. Можно, можно я приведу идеальный пример Если вам не выгодно обеспечивать жильцов дома, так сказать, возможностью, предоставить им возможность парковать автомобиль, если вы считаете, что вам вас не устраивает, допустим, получение прибыли в 15%, и вам надо непременно 150% получить, вы, стройте. вы, наверное, очень Там хорошо разбираетесь не в юридических нормах. А, да? Скажем, они будут стоять пустыми. В, Мне быть. совершенно неинтересно не бесплатно обеспечивать будущих вот об разговор... жильцов Абсолютно, парковочными местами. Абсолютно верно. Потому что у они вас... у меня их не купят. Все правильно. Вот Здесь в данном случае Нет. у нас какой должен быть а, проект скажем так, разработан со стороны государства. У нас государство призвано что, помогать же населению, да? Значит, в данном случае у нас пускай государство выделяет денежные средства на то, чтобы застройщикам помогать, чтобы они им дали денег, они построили парковочку. Андрей, но парковку. мы с вами понимаем, что это за наш с вами счет. Вопрос это о... не абстрактные деньги государства, это вопрос, деньги конкретных плательщиков. Если мы достигнем такого консенсуса, ну, например, среди бюджетных приоритетов является субсидирование строительства парковок. Вы возьметесь, тогда строить? Знаете, я сначала не проголосую за такой бюджет. Вот я, как автовладелец, я плачу акцизы на бензин, я плачу, я плачу. Какая-то штука непонятная, которая называется транспортный налог с меня взимают, как бы, да. И он не маленький, на самом я деле. Я не плачу кстати. его. Вот, вам повезло, а я плачу. Научите. Вот соответственно, как бы вот эти деньги, они идут у нас на благоустройство дорог, там, да. То есть таким образом, когда дорога благоустраивается, мне на ней, как человеку, который заплатил транспортный Уже. налог, предоставляется возможность оставить свою машину на обочине, там, да, и пойти куда-то по своим делам. Так? Так. Еще раз, повторюсь, у нас прилегающие территории, дворы, жилые территории, они у нас, на них вот вся вот эта вот, скажем так, действия участников дорожного движения, они подпадают под правила дорожного движения. То есть, соответственно, если я, если у нас, ну, естественно, как бы не принималось решение о том, чтобы территорию закрыть, если я могу поставить автомобиль на обочине дороги, то значит я могу поставить автомобиль на проезжей части в жилой зоне. Все. Вот это с точки зрения юридических таких вот, скажем, норм. Но можно вернуться все таки как, вот почему порезали резину? Ведь не обязательно неправильно паркурировать Потому что машина. у кого-то кончилось терпение, я думаю. Нет, ну, не А обязательно. вы да а потому что есть один сосед, который говорит, я хочу, вот у нас были, были такие ситуации, я хочу ставить на этом месте. Подождите, ну, между собой договоритесь. Дорогие крестованы двору... право. Да. Другой средний приходит. Не на конкретном яхоцу, месте. А там скорый. на конкретном, а споры месте, такое, конкретном месте, сапог такой. Но мне вот здесь вообще. удобно. Коллеги, коллеги. Говорит, вот вы поставить". подтверждаете мой, мой и тезис вышел, и мое и предложение. Полезал. У каждого а автомобиля должно быть свое парковочное место. А может быть у людей должно а быть человеческое лицо, Давайте а я приведу пример, где бизнес сделал как раз альтернативу платной и бесплатной. Это торговый комплекс «Планета», где бесплатно ты ставишь на уличной парковке, если ты хочешь комфортно заехать, платишь ставишь и все. Это могут делать и застройщики под управлением тех же управляющих компаний. Если ты хочешь комфортно ставить, пожалуйста, там, помесячную оплату, плати, некомфортно, на улице, пожалуйста, ставь. Но предоставьте эту альтернативную возможность. Кто имеет возможности, кто не имеет Слушайте, Почему мы все время хотим все на халяву? Почему халяву? Потому ну, что платно, Потому что. Да потому что. Ну, давайте давайте вернемся. Одно парковочное место с учетом выезда, въезда 25 квадратных метров. Правильно? Угу. При сегодняшней цене аукционной на гектар в Красноярске уже 100-120 миллионов за гектар, если вы разделите, вы получите 300 тысяч. Вот на это одно парковочное место на улице. Mm -hmm. То, ладно, у меня... То есть я должен купить, а потом вам бесплатно а отдать... Арифметика, вот как бы а причем занятный вопрос простой. В американских фильмах у нас говорят, куда идут деньги налогоплательщиков. Какая халява. Я плачу. Налоги государству. И я так. рассчитываю, что государство мне каким-то образом эти деньги будет воз, Я что, их плачу для того, чтобы а у в Госдуме хорошо как бы, получали зарплату и вкусно автомобиля. кушали, что ли, Андрей, этого, что ли? Андрей, у меня нет автомобиля, да. и я не хочу автомобиль, никогда его не буду покупать. Почему эту долю нет. я свою должен вкладывать в парковочные места? Я хочу ее вложить, я не знаю, в благоустройство, да в Свер... конце концов... Детский сад, школу, во что ну, угодно. Вопросов нет. Смотрите, хорошо. Mm -hmm. У нас, вот допустим, к примеру, у меня дети выросли, мне школы больше не нужны. Давайте уберем школы. Да? Давайте уберем школы. Но тем не менее, с моих 13% строят школы, да. и в них пойдут дети тех людей, у которых, возможно, нет автомобилей. Вот у меня автомобиль есть, но мне не нужна школа. У него машины есть, но, мне, но давайте, надо детей в школу Давайте пристроить. я вас отошлю к Конституции Российской Федерации. Звучит там угрожающе. есть обязанность государства предоставить образование, но там нет обязанности государства отдать вам парковочное бесплатное место. Поэтому, когда мы тратим наш налоги, бюджет наш, хоть мне и не нужно, хоть я не собираюсь заводить детей на школы, детские сады и так далее, на социальные объекты, это обязанность государства, которую она взяла через наш основной закон. Но он не взял, не брал на себя обязательства обеспечить обязательств обязательств халяву автолюбителям. Мы, мы, мы, мы все а, понимаем, а что они, власти, Андрей проголосует за тех, туда, кто поддерживает проект строительства парковок. Скорая помощь обязана довести своего пациента безопасно. Если у нас будут разбитые дороги, ушатанные. Мы сейчас говорим Этот пациент просто не доедет. Мы говорим о парковке. Мы говорим про общую вообще. Парковка тоже дает возможность довести. Уважаемые друзья, разговор получился на удивление острым. У меня нет некого чувства пока, что мы пришли к какому-то общему знаменателю, поэтому давайте завершать так. Каждый из вас получает возможность там 2-3 основных рецепта, шага, что нужно делать, по вашему мнению, для того, чтобы навести порядок с парковкой, довести порядок в наших дворах. Александр. Власть должна... Принять непопулярное решение об обязательности владения парковкой, если ты владеешь автомобилем. То есть кто-то должен принять, кто-то должен взять на себя роль самоубийцы политического. У нас пока никто не готов. Ваша позиция есть на, Егор? А, моя позиция, в первую очередь, с точки зрения градостроительной политики, надо менять те нормы, которые на сегодняшний момент существуют, как я уже озвучивал это, как минимум на каждую квартиру по одному парковочному месту. С точки зрения ТСЖ, ну скорее всего, каким-то образом воздействует на ТСЖ по организации дорожного движения, с точки зрения безопасности, это пешеходные переходы, разметка, и парковочные пространства для спецслужб которые на сегодняшний момент у нас не мусорки, никто не могут проехать. С точки зрения обязательства повешать все на автовладельца, но ну, в первую очередь пострадают это дачники, во вторую очередь это опять транспортная инфраструктура, которая поведет удорожание продуктов в наших магазинах. Андрей? Ну, первое, это, наверное, принять популярный законопроект и сделать парковки все таки объектами социального значения, выделять на это средства из бюджета. Ну, второе, это, безусловно, развитие транспортной сети – и третье, это все-таки, соглашусь я, о том, что нужно все-таки менять градостроительные регламенты. Что сделать, чтобы навести порядок во дворах? Навести порядок во дворах, конечно же, да, управляющие компании, и сами люди. И вот, как было сказано, власть должна что-то решить, но власть не должна озлоблять людей. Это и происходит резко колес, ссоры, наезды друг на друга, автомобили, автомобилисты неправильно себя ведут. Просто все-таки быть всем людям вот просто, человеческое мое, быть добрее. И, наверное, очень много изменится. Спасибо большое за интересный разговор. Надеюсь, что наша дискуссия поможет выбрать правильное решение. До встречи в этой студии через неделю.